Ты смотри, какие бёрпи! <связать> Привет всем! С вами команда ВПатриот, мы Ээээ. снова в нескучном саду и будем сегодня тренить подтягивания отжимания на брусьях. И покажем вам еще одну интересную фишечку с выходами, чтобы вы могли ее использовать в своих тренировочках. Представила прикольную, несложную вещь. Витя, зачем ты делаешь выходы с резиновой петлей? если ты умеешь уже так делать? Потому что без резиновой петли я за тренировку сделал всего два подхода. А с резиновой петлей я могу сделать их пять. И мышцы сильнее отменируются, а я крепость. Без петли я могу с раскачкой сделать только 10 раз. Один подход. А с петлей я могу сделать 5 подходов по 12 раз. И это дает прогресс в как ты ш... чувствуешь? Я считаю, что это дает. Пощение дает. Посмотрим. Затем как мы начнем нормальную нашу тренировочку, я решил показать парням. Небольшой представиловую штуку на турнике, связанную с выходами. Может быть интересно вам разобрать ваши обычные тренировочки. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Мы сейчас придем на этот турничок. На этот турничок сейчас надержи. Я расскажу в чем смысл. В чем смысл таски делать? То есть вы делаете выход силы обычный. Затем, когда вы опускаетесь вниз, вы перехватываете одной рукой. И вас как бы разворачивает. Да, То есть если вы, да, вы да, делаете да, выход здесь, я, вы оказываетесь да, здесь и снова делаете выход. Это очень простая фристайловая тема, с которой можно вот начинать фристайл. Ну ты на видео посмотрим В общем, да. В принципе, да. Нужно... ты будешь делать сейчас? Ну давай ты. Не, просто смотри. Давай, давай. А теперь первый. Давай, конечно. Надо раньше перехватить. Без разницы. Главное, что перехватился. Почти. Пошел. Отлично. Только перехватывайся, когда ты вниз идешь. То есть не внизу перехватывайся, а наверху. А, когда он падаешь? Когда ты падаешь, да, одну руку меняешь, и тебя сразу разворачивает. Ты еще попробовать? Ладно, поразвлекались, теперь начнем тренироваться. Первое упражнение — взрывные подтягивания. То есть выход? Пять подходов по 10 повторений. Да? 5 по 10 погнали. Давайте, что с нами Второе упражнение, подтягивание с паузами, ставим там так. 5. 5 пауза 5. 5, 5, 5 3 3, потянулось, 5 секунд обновлялся. А потом. И так далее. Потом находишься 9. Перед лесим. 5 секунд ждешь, один раз потянул. Нет, это за один подход. А, за один подход. 3, 3, э, 3 потянулся 5 секунд надохнул. Потом спустимся вниз. Я, я отдохнул, где? 3 подтягивания на, на ждрав. Это от отдохнул звать, да? 12, 12, 12, да. 5 секунд отдохнул, опять 3 подтянет, потом 10 секунд отдохнул, не выпрямляясь, 10, я, а ну, 1 подтянет, и потом максимум фиксирую. И каких 5 подходов? Да, у меня осталось 4. Два, давай, моем, моем. Три, фиксация. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вверх, вверх, давай. Раз, и фиксация, теперь на вакуе. Вот, да, что, давай. Давай, давай, давай моем. Поддержим его, бацанин. Знаете, как ты Давай, давай, можешь еще. Чуть-чуть падаешь вниз, иди сюда вверх. Никто тебе не помог левая с поддержкой. Левая. Еще 4. Топ совсем перекрыл, а трень? Топ что у тебя в руках? Стаканчик? Шотландского виски. Шотландского виски, да, да. это чай, боже, кажется, даже без сахара. Сахар. А, с сахаром? Снимай. Тогда ладно, шатландский. заметил, надо быстрее подтягиваться, Именно рывковое движение делать прям Ну то есть не, не инерция, а именно вот резко дергать. Взрыв резко, Взрывные, да Мы все взрывные, пять подходов там и назад на тренинге, Карла надо еще, А иначе будет тяжело висеть Конечно тяжело черный У нас черный новый участник Привет, привет, тебя еще никто не знает Привет всем Как тебя зовут? Денчик Денчик? Все, четко. Денчик МС Денчик МС Это МС Денис Ладно, прикольно Нормально уже стоечки делает. Эй, парень, хочешь секретную технику домой? Она выключилась. Она выключилась. Она еще работает. А, давай, расскажи, какие у тебя планы. На сегодня я тебя равно тут не вижу, поэтому я не знаю, зачем я смотрю в экран. Не знаю, сегодня еще, наверное, термания и по тебе не потренировал. И на брусьях. Отлично, мы тоже скоро на брусью пойдем. Через три подхода. Ладно, ладно Саня, прыгай, прыгай, прыгай. Ну что, Саня, последний подход к второму упражнению. Да, Какая? с сейчас побортовался, дыхал в хузбе. Ой, он в тюрьме хриновал. Напишите слова поддержки Саня в комментарии. Он наконец-то начал смотреть видосы с нами. Какое впечатление, что ты посмотрел видео вчера? Так я я все же смотрю постоянно. Да, я думал, ты не смотришь. И комменты еще. Каждого читаю, каждого комментария читаю. Скай, ты хреново учишь выходы силы, сейчас скажешь на этот чат. Последний раз, когда я кого-то учил делать выход силы, это было в том году, в первом сезоне. С того времени я больше никого не учил делать выходы. Ну ты вот в прошлом видосе дал советы по выходу. О, совет. А Серега вот не, не делает выходы. Слабый еще пока. Нужно взрывные потяги научить для таких выходов, которые он хочет. Все. Все. Все. А еще у тебя спрашивают, сколько ты делаешь на брусьях сейчас? Мало на самом деле. Раз. Может. Шестьдесят, семьдесят, Это очень мало, ребят, очень мало. Третье упражнение. Вместо брусьев опять подтягивание. Смысл Я в том, вы ставите. нижним хватом подтягиваете пять раз, и затем делаете фиксацию на 5 секунд. Сням опускать сниз и все по новой. И так вы делаете, когда подходе, десятку, пока не умрете. И таких 5 ну, могу я показать? Нет, не тяжело. Ты покажи, покажу, что? покажу. Не, я засниму, чтобы посмеяться. Да, А сейчас пробуем сделать три разогреващих, вообще по маленькому количеству, допустим, пять, пять, пять. И от пола, да? У меня плечик. Не, на А что потом ты хочешь? А потом ведем на марш. Нон-стоп. Нон-стопом. Нон-стопом и главное, если кто-то смотрел видео, все, все смотрели. Смотрел, смотрел. Первый майонжмане десятку видели? Сладкая <свят> такая, вообще вот прям смотришь и наслаждаешься. <свят> вот такими же, таким же качеством, нон-стопом. Пытаемся, пытаемся не помогать себе корпусом. <свят> но в любом случае мы будем все помогать, потому что мы уже забились. <свят> <свят> <свят> <свят> не будет так <свят> круто выглядеть. Но <свят> пытаемся сделать именно так, нон-стопом, без остановок, сколько сможешь. Ну давай! <свят> Делает, типа того, да я того, я смотрю, как А что? Как ты сделал? Там, господи, 50. 50? Я мог бы дальше, но. но. А ты знаешь мясо? На но не на стопом, да? Я как ты какой человек? Так, в эфире Глум ТВ, сейчас мы возьмем еще одну интервьюшку. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Андрей. Андрей, Андрей ты вот ходишь с нами, тренируешься уже около полугода. Но как ты все время сторонки стоишь? Ну, скажи а. о себе, почему-то есть такой загадочный, Блин. есть такой непонятный. Ты смотрел в интернете ролик «Rap is glasses and Peripheral beard» And public masturbation is strange code. Не, видел? Тебе надо посмотреть. Антон, покажи ему я смотрю этот ролик. Давай, скажи, сколько ты подтягиваешься, там, отжимаешься и все такое? А, ну, на данный момент а, я подтягиваюсь а, а, максимум 5 раз, в среднем раза 4 за подход. А, вот. А, было а, было осенью 0 раз. Мы идем к нашему следующему герою Это в декабре мне в личку пришло сообщение Витя, а можно ли с тобой потренироваться? Я подумал, да, я крут Мне пишут, со мной хотят тренить Со мной хотят тренить Я договорился о встрече, человек мне написал Пошел к метро Пошел к метро И встретил Виктора Виктор да. Виктор в декабре пришел до встрече со мной для общей тренировки В Пудовых ботинка да. в джинсах да. и в пальто поверх футболки да. поэтому когда мы пришли на тренировку Витя не мог подтягиваться потому что пальто ему мешало а без пальто ему было холодно очень я подумал вот the fuck is that итак Витя, давай не будем мешать людям пойдем в сторонку скажи нам пожалуйста своем прогрессе люди я слышу интересуется за полгода что ты добился отжимания от пола раз один раз нет. Нет? 25. 25 раз. О, хорош. Ну. А, Подтягивание только один раз, и, то очень сложно. Один раз, ну ничего. То есть ты не мог подтягиваться, потому что не потому, что тебе пальто мешает, а потому что ты не мог подтягиваться. Да. Николай в эфире Глун Тв. Да. Ты моя главная жертва, как правило. Расскажи нам о себе, чего мы еще о тебе не знаем. Хотя, мне кажется, о тебе мы знаем уже все. У меня еще Для чего? Коля научился делать выходы с раскачкой на раз 10. У меня сегодня... Коля. Привет. Привет, Коля. Не уходи от нас. Коля. Коля, не обижайся на нас. Глум Тв. Пожалуйста, дай интервью. А еще с нами ходит вот этот вот прекрасный человек, который мне напоминает Халка. Халк, скажи, как тебя зовут? Андрей. Андрей. Там вот тоже есть один Андрей. Есть а -а -а. Еще один Андрей. Есть. Есть Витя, где Витя? Ну ладно, в общем, есть еще. Ну, Витя. Да, Андрей! Ты как так накачался? Держи, держи. Вот, На вот, вот это бицуха. Вот это бицуха. На турничках накачался. А да, да ты сам не маленький. Сколько? Сколько подтягиваешься, сколько отжимаешься? Отжимаешься ты... от пола, раз 80. Выходы. Я видел ты выходы, вообще офигенно делаешь. Так. А, не офигенно. Нифига. Вот они, профессионалы. У тебя мышц больше. Радуйся. Вот это, да, кстати, генетика генетика. Ну, да, да, вот, да, вот, ребята, вот генетика, как бы. Генетика Чего, ребята, генетика? Повторение, чем он. Что ты набросишь дашь? На раз в 60. Я делаю больше повторений, чем он. А у него больше. Но Все Антону правда. завидно, что у него Вы никакие крутые бицухи, как у мышцы, Андрея Халда. Делаешь, делаешь повторение. Ладно, Антон немножко поплакал, но вернемся к тебе. Ну, какие элементы? Ты бы флажок, драгонфлаг делаешь, что там всякое разное. что, передний вис. Сколько ты уже тренируешься без всяких перерывов? Два года. За два года такого вид раскачался? Да. Неплохо, неплохо.